Антибиотик при гайморите, общее название синусид, Это необходимость или ошибка, которая может приводить к осложнениям. Гайморит у детей это вообще отдельная тема для разговора. Потому что у детей есть свои особенности. Особенности развития пазух, особенности протекания, воспалительного процесса, особенности функционирования носа и так далее. И этому мы посвятим отдельный специальный выпуск. Сегодня же мы поговорим о гайморите, то есть синусите у детей и взрослых, когда вам с первого дня диагностики назначают антибиотик. Очень часто гайморит детям до 7 лет ставят при затяжном насмерке. То есть Беспокоит длительно заложенность носа, выделение из носа, стекание в носоглотке, кашель. И врачи думают, О, что это у нас насморк затягивается и назначает рентген пазух носа, чтобы исключить синусит. Естественно, на фоне выраженного насморка они получают отек в слизистой оболочки пазух носа. Расценивают ситуацию как воспалительный процесс в пазухах носа и по древним устаревшим стандартам назначают антибактериальные препараты. У нас несколько пазух носа. Это гайморовые пазухи, лобная пазуха, в глубине есть маленькие пазухи и решетки и еще одна важная пазуха – клиновидная, она же основная. И в зависимости от воспалительного процесса, от его локализации, заболевание может называться гайморит, фронтит, этмоидит, сфеноидит. Для простоты я сегодня буду пользоваться общим термином «синусид» – это воспалительный процесс в пазухах носа. И чаще всего синусид развивается на фоне острой респираторной вирусной инфекции в большинстве случаев. Что происходит? В ответ на вирус слизистая оболочка выраженно отекает в некоторых случаях или как правило к этому имеется предрасположенность или такая инфекция развивается выраженный отек вследствие которого закрываются соустья, окошки которыми пазухи сообщаются с полостью носа в пазухах развивается вторичный отек и начинаются симптомы это тяжесть в области лба в области верхнечелюстных баз пазух может быть чувство распирания в области переносия может быть обильное выделение из носа стекания в носоглотке и другие жалобы, при которых врач вам назначит рентген пазух носа, увидит там отек, поставит диагноз синусит и назначит антибиотик. Но, еще раз вам напоминаю, в большинстве случаев заболевание начинается на фоне острой респираторной вирусной инфекции, а антибиотик на вирусы, как известно, не влияет. Чаще всего необоснованно назначают антибиотик детям до 7 лет. Когда у ребенка затяжной насморк, затяжные выделения из носа. Такому ребенку назначают рентген пазух носа, хотя перечисленные жалобы не являются показанием для назначения рентгена пазух носа. И естественно получают отек в пазухах. Рентгенолог пишет признаки синусита. Синусит для некоторых лорачей, почему это красная тряпка, на которую он должен назначить антибиотик. Конечно, может быть какой-то эффект антибактериальный препарат и оказывает, потому что на фоне отека микробов становится чуть больше. Вследствие назначения антибиотика антибактериальная нагрузка, она, точнее антигенная нагрузка, немножко начинает снижаться и становится легче. Но мы помним о том, что бьется и своя собственная естественная флора, и как правило это часто болеющие дети. И мы снижаем количество полезных микробов, которые защищают ребенка от патогенной флоры, и снижают вероятность заболевания, заболевания острой респираторной вирусной инфекции, Но и антибиотик, он не дает достаточного эффекта. То есть, все равно проблема сохраняется. И бывает такое, что назначает второй антибиотик, третий антибиотик. Пока уже иммунитет ребенка сам не справился с этой проблемой, его извиняюсь за выражение, травят антибактериальными препаратами. К сожалению это так. Но у детей особенно до 7 лет. Затяжной насморк он, как правило связан с тем, что в носоглотке отек мешает нормальной работе полости носа. Поэтому прежде всего при затяжном насморке у ребенка до 7 лет нужно диагностировать носоглотку, смотреть аденоиды в каком они состоянии. Наверняка они увеличены, мешают нормальной работе носа и все это приводит к тому, конечно, что отекает слизистая оболочка, пазух носа, но это не требует отдельного лечения. Нужно лечить первичную ситуацию, сами аденоиды и саму полость носа. И это в большинстве случаев не требует антибактериального лечения. Но действительно, в некоторых случаях антибиотик нужен, когда имеется действительно бактериальный воспалительный процесс. Это может быть первичная бактериальная инфекция, например, пневмокок, или это могут быть осложнения бактериальные на фоне ОРВАИ, но которые наступают в среднем на 5-7 день болезни. Сейчас я вам расскажу о показаниях для назначения антибиотика, для того, чтобы вы знали, в каких случаях действительно антибиотик будет приносить пользу, а не вред. И в каких случаях действительно есть показания для того, чтобы пить антибактериальный препарат. Первое показание, о котором мы сейчас поговорим, это гнойные выделения из носа. Но! Что касается любого из показаний, которые будут звучать дальше и о гнойных выделениях из носа, все это должно быть на фоне других симптомов синусита. То есть это, как правило, чувство тяжести распирания за щеками, чувство тяжести или боли в области лба, чувство распирания в области переносицы, выраженный отек слизистой оболочки носа, головные боли, Подтвержденный диагноз на рентген. И вот кроме этих симптомов, если имеются гнойные выделения из носа, то есть желтые, зеленые, то это является показанием для назначения антибиотика. Только вместе с другими симптомами синусита и особенно с болевым синдромом. Следующее показание это высокая температура тела выше 38 градусов, 38,5, 39, 40 на фоне других симптомов синусита. Особенно если эта температура плохо сбивается и требует применения жаропонижающих препаратов чаще 3 раз в день. Я вам уже говорил, что болевой синдром в области лица является показанием для назначения антибиотиков в комплексе, но отдельно остановлюсь на этом симптоме, потому что, как правило, он является одним из ключевых критериев для назначения антибактериального лечения. Это боль в области лба, боль в области верхнечелюстных пазух, как правило, или боли в голове разлитого характера, которые могут быть, например, при сфеноидите, воспалительном процессе в основной пазухе. Следующее показание это неэффективность комплексных методов лечения всесторонних, которые направлены на то, чтобы справиться с синуситом. То есть, если мы делаем все, что нужно, снимаем отек, вымываем слизь и соблюдаем другие принципы лечения синусита, и в течение, например, 3-5 дней не видим абсолютно никакого эффекта, либо этот эффект незначительный, то в таком случае, наверное тоже, имеет смысл задуматься о назначении антибиотика. Следующий симптом – это признаки бактериального воспалительного процесса, даже гнойного воспалительного процесса по результату общего анализа крови с формулой и СОЭ. Что мы видим? Как правило, у взрослых это цифры выше 12 тысяч лейкоцитов на литр, у детей это цифры, которые могут превышать 14, 15, 16 тысяч лейкоцитов на 10 девятой степени в литре и вот такой выраженный лейкоцитоз он является признаком бактериального и гнойного воспалительного процесса и соответственно показанием для назначения антибактериального препарата кроме всего прочего мы смотрим формулу крови соотношение нейтрофилов к процентному содержанию лимфоцитов то есть если мы видим что нейтрофилов гораздо больше чем лейкоцитов это является признаком такого бактериального иммунного ответа. А если например, мы видим наоборот лимфоцитов большое количество при низком количестве нейтрофилов, то это может говорить о том, что или процесс пошел в стадию выздоровления и образуются антитела, к той инфекции, которую переболел ребенок ну, или взрослый, или это является признаком наличия воспалительного процесса на фоне вирусной инфекции. К сожалению, бывают такие случаи, когда даже мы, врачи, сомневаемся, нужен антибиотик ребенку или нет, когда показания, они размытые, да, то есть вроде бы они есть, но вроде бы они незначительные. И в таком случае как раз... Мы опираемся на данные дополнительных методов исследования, в частности на общий анализ крови, о котором только что мы с вами поговорили. Если мы видим, что есть по крови признаки бактериального воспалительного процесса, если соя высокий, если Ц-реактивный белок, показатель тоже бактериального воспалительного процесса, он выше нормы, то в таком случае мы уже не сомневаемся, а назначаем антибактериальный препарат. В любом случае, вам, родителям, не стоит брать на себя ответственность по назначению антибиотика. Слушайте врача, соблюдайте назначение, делайте, как говорит врач. Но, если вы действительно видите, что вроде бы нет показания к антибиотику, а вам его назначают, просто лишний раз переспросите врача, а почему он считает, что нужен антибиотик есть ли какие-то показания, и если вас доктор в этом убедит, то обязательно антибиотик пейте. А если доктор будет говорить вам, ну, как бы, наверное, лучше попринимать, и не будет такой уверенности, то просто обратитесь еще к одному специалисту, выслушайте мнение еще одного специалиста. И если два этих мнения будут совпадать, то, соответственно, выполняйте назначение. Если же мнение второго врача будет расходиться с мнением первого врача, то здесь вам уже, конечно, придется выбирать, какого врача послушать. Но я желаю вашим детям здоровья. Я желаю вам правильных и грамотных назначений. Желаю вам избежать синусита. Увидимся. Пока.